Приветствую вас представители знака зодиака Лев. Посмотрим сегодня, что принесет вам месяц ноябрь. Ноябрь обещает быть достаточно непростым месяцем, особенно его начало и конец. Серединка будет поприятней. Ну, да теперь давайте приступать подробнее. С 4 по 7 особенно будет напряженное время, когда Венера будет находиться в оппозиции к Урану. Венера будет в вашем символическом доме семьи, этого места, где вы проживаете. И... Судя по узлам на оси 4-10 дом, 10 дом ⁇ это статус, это карьера, есть указание на то, что вам нужно будет запастись, ну, важно запастись каким-то там своим предыдущим опытом и сохранить мир в семье, не идти на какие-то непредвиденные поступки. Которые могут отличаться своей эксцентричностью, то есть стараться держать себя в руках. Хотя на таких аспектах хочешь не хочешь, а иногда что-нибудь там происходит. Ну, время это напряженное, возможно неожиданные какие-то разрывы или расставания. Ну, крайне-крайне напряженный аспект. Может быть даже связан с тем, что возник необходимость у вашего партнера, допустим, переехать куда-то в другое место, вынуждены Какие-то очень сложные решения вопросов будут с ним, потому что все это упирается, вот эта оппозиция упирается на Сатурн в вашем символическом седьмом доме, а это стопроцентно будут ну, подниматься ваши партнерские отношения, и что-то нужно будет в паре решать, а может быть не только в паре. Хорошо. По 9 -му, 10 -му. здесь несмотря на сохраняющийся еще напряженный аспект и меркурий к урану и к сатурну но все-таки меркурий это наше общение это то как мы умеем договариваться а напряжение оно всегда дает слишком много энергии причем знаете выброс такой агрессивной энергии сложности какие-то не невза... невза... Отсутствие взаимопонимания, присутствие импульсивности, ну, есть определенные трудности. Спасти все это дело положение может Венера, которая будет в благоприятном аспекте, к Нептуну, уже в вашем восьмом доме. Восьмой дом отвечает за деньги, за ресурсы ваших партнеров. Еще, я думаю, ну, знаете, здесь может быть все-таки стремление вот к чему-то такому одухотворенному, к гармонизации. Оно. Ну, остановит любые попытки ну, разрушить то, что уже э, надежно сложено за все предыдущие годы. Тут еще важен такой момент, что партнер наоборот может оказаться вашей поддержкой и опорой в каком-то очень трудном для вас, ну это не период, а в каком-то моменте. И вот, вот эта вот трудность, она определенно может касаться ваших главных целей. Это либо карьера, либо какой-то у вас очень важный план, и вы стремитесь его осуществить. Вы, в принципе, в этом месяце максимально настроены на то, чтобы заработать. Поскольку для вас очень важно, чтобы ваши ну, любимые, дорогие вам люди, они ни в чем не нуждались, чтобы у них все было. А это вам будет даваться с большим трудом. Слишком много на себя взвалили. Порой даже придется действовать в одиночку и ни на кого не надеяться, ни на чью поддержку. Я имею в виду со стороны компаньонов, сослуживцев. Ваш тыл находится именно в вашем доме, в вашей, в вашей семье. Самое главное для вас будет в этом месяце, это не разрушить то, что строилось долгое время. То, что создавалось, это, это ваша стабильность. С 12 по 15 шикарные будут аспекты, которые могут принести вам удачу. Это, в принципе, благоприятные дни для всех. Смотрим на Венеру, которая будет из вашего четвертого дома Великолепный, делать шикарнейшие аспекты к Юпитеру. Юпитер в вашем девятом. О, это будет шанс, может быть получить какие-то дивиденды издалека, могут быть какие-то близкие, очень ну, нежные, интимные отношения с каким-то партнером издалека, что-то будет получаться. Может быть, выйдет даже поездка куда-то, такая очень душевная. Может быть, так, тут у нас какой, сейчас смотрю, шестой, и чувствует вы себя будете хорошо. И по работе все должно уладиться. Ну, максимально благоприятно будет складываться ситуация для семьи. И для... Ну, если как-то это... То для семьи, если она, например, собирается выехать за границу, попутешествовать. Ну, конечно, если есть такая возможность. 16 18 практически одновременно Венера с Меркурием будут переходить из вашего четвертого дома семьи в пятый. Это дом детей, развлечений, хобби. Это дом праздника. И эта сфера станет на ближайшие три недели для вас максимально активной. Захочется больше общения, захочется блистать. Тем более, что пятый дом является еще и вашим управителем. Поэтому тут вы, конечно, ну, в полной мере... Попытайтесь проявить все свои творческие таланты. Если вы ну, мальчики, то в вашем окружении может быть... Ну, Во-первых, в любовной сфере все стабильно. Для мужчин, все, для мужчин знаете, самое главное – та женщина, с которой они вместе живут. С которой вместе проводят время. А для женщин здесь... Ситуация складывается таким образом, что вроде бы как никаких особых ну, не, значимых изменений не будет, но для вот тех отношений, которые уже на данный момент есть стабильными, они так и будут продолжать развиваться. Также с предпосылки к тому, что кто-то захочется своим партнером что-то замутить, какую-то работенку где-то может быть как-то заработать вместе, поучаствовать в каком-то проекте. Еще обратите внимание на 25-26. Здесь у вас Херон, тоже в вашем девятом доме. И вот Венера образует благоприятный аспект, который говорит об удаче. Здесь опять идет тема поездок, тема связанная с ну, чем-то дальним, какой-то другой философией. Может раскрыться какой-то шанс связанный с дальними дорогами, на которые вы не рассчитывали или что-то поступит, какое-то интересное предложение издалека 28-29 Марс будет образовывать напряженный аспект Ретер Марс это ваш 11 дом с 11 в 5 напряжение здесь конечно напряжение относительно ваших любовных дел взаимоотношений с детьми ну, благо, что хоть этот период короткий, но, знаете, могут выплыть на поверхность какие-то устаревшие ну, личные вопросы, может быть, такой немножко эмоционально насыщенный период, но здесь здравомыслию поможет благоприятный аспект от Марса к Сатурну, ну и плюс еще здесь будет сходящийся аспект от Секстиль, от Меркурия к Сатурну тоже. Ну, я думаю, что вы с достоинством выйдете из любой конфликтной ситуации. Ну, скажем так, немножко напряженные дни, на которые не стоит э, особо ну, что-то планировать. Я вообще хочу сказать, что вы в этом месяце будете слишком активны, вам и у вас, знаете, будут какие-то такие резкие колебания между желанием от, хорошо отдохнуть и хорошо поработать, то есть настолько сильно будете уставать, что порой ну, будете пытаться отрываться, ну, не просто отрываться, но если уже отдыхать, так уже по полной. То есть вот как работаете, так и отдыхаете, ну, потому что организму нужно находиться в балансе, иначе можно просто выгореть на работе. Конечно, это признак того, что желательно во всем соблюдать ну, умеренность, стараться ну, быть максимально гармоничными и по отношению к себе в том числе. Да, еще важный момент. Я пропустила аспект 18. с 18 по 19. Марс будет в точном аспекте к Нептуну. Нептун для вас это восьмой дом. Так, 9, 10, 11. Значит, смотрите, будьте осторожны. 18, 19, особенно в вашем окружении есть мужчина. Вас, которого вас. с которым у вас есть дружеские взаимоотношения, и он ну, может немножечко вас подвести, мягко говоря. Не идите с ним на какие-то совместные авантюры, особо сильно как-то там не расслабляйтесь и постарайтесь с ним там не выболтать чего-нибудь лишнего. Ну, это возможно, например, при каких-то там совместных посиделках. Ну, будьте осторожны. Также напоминаю, что 8 числа было лунное затмение, закрылся коридор затмений, лунное затмение было в Тельце. Для вас это 10, правильно так? 12, 11, да, 10 это дом карьеры. Значит, какие-то очень важные для вас нюансы могли уже всплыть по поводу карьеры, ваших главных целей. Что-то скрыто станет Ясным, а более подробный прогноз я делала, может быть оставлю на его ссылку, если вам будет интересно, посмотрите. 23 ноября будет новолуние в Стрельце и я сделаю на него отдельный прогноз. Кому интересен оракул, можете остаться и посмотреть, что он подскажет вам. Период жертвы сбора богатого урожая. И в этот период ваша счастливая звезда Ярко освещает все ваши дела. Они идут успешно и ровно, а в будущем, возможно, пойдут еще успешнее и ровнее. Не забывайте о том, что для вас очень важно всегда быть хорошо информированным и определенную часть заработанных денег следует откладывать. Данный период особенно благоприятен для связанных с сельским хозяйством дел, искусством и шоу-бизнесом. Однако, хотя сейчас вам сопутствует успех, нет полной уверенности, что желание ваше исполнится. Желаю вам благоприятного месяца, львы. Кому интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.